вас, дорогие телезрители. Я Виталий Миллер, ваш любимый психолог. Ну что ж, в наши в адрес нашей программы приходит много вопросов, на которые я в рамках нашей программы не успевает видеть, И поэтому мы решили сделать рубрику «Ответы психолога на вопросы телезрителей». Все вопросы, которые не успевают попасть в эфир, мы специально собираем и делаем для них специальную передачу. Так что пишите, ни один ваш вопрос не останется без нашего внимания. Мы на все вопросы ваши ответим, и вы получите ответ. Ну и первый вопрос такой. Ох, да, как же, куда же вы будете писать-то? Конечно же, на страницу ВКонтакте или Фейсбуке найдите «Центр Красноярск и пишите туда свои вопросы. А если вы не успеваете посмотреть ответы во время эфира, то смотрите нас на Пирс ТВ со своих смартфонов. Ну, а теперь к вопросам, конечно. Александра спрашивает. Молодая семья живет отдельно. Но у мамы есть ключи. Она приходит в любое время. Каким образом? Аккуратно, чтобы не ссориться. Объяснить ей, что это неправильно. Александра... А... Вот я думаю, что вот так вот прямо не ссориться у вас не получится. Вот аккуратно, да, это, это вот возможно, а не ссориться не получится. А, в, в чем вопрос-то? По большому счету мама ваша нарушает ваши границы. И если она, ну, нет, ключи-то сама по себе, они, ну, неплохи, да, на всякий, как говорится, непредвиденный случай. А вот когда она приходит в любое время, и с вами это время не согласовывает, то вот это вот, да, это уже нарушение ваших границ. Как ей об этом сказать? Я думаю, что вы пытались, да, наверное, уже про это же говорить. Вот только, наверное, не получилось. Мама, наверное, ответила, что дочь, я же это из любви. Стараюсь заботиться о тебе, чтобы тебе было комфортно. Вот я всегда рядом, да, могу там за детьми присмотреть, там, может быть, приготовить. Я не знаю, может быть, там убраться, да. но на самом деле, это ее отговорки, да, ну, смотрите, в том, что произошло. Вот вы. Вот ваша мама, моя любимая схема, да? Она вам говорит, что делать. Ух ты. Ну, некий способ, да? Вы этот результат какой-то получаете. Она вам это говорит. И ее цель жизни фактически становится формирование вас, как персону, способ, ну и результат, да. То есть фактически надо как бы готовить вас к жизни, обеспечивая навыками, да, понимание, куда вы стремитесь, и вся ее личная жизнь направлена на это. И, скорее всего, она в этом чувствует свою некую материнскую заботу. А является ли это материнской заботой? Скорее всего, нет. То есть, конечно, пока вам, ну, там, грубо говоря, ну, пускай уже прямо по-большому, 21 год. Пускай она до этого года, возможно, еще будет у вас в заботе сказать, еще не стали тем самым настоящим совершеннолетним. Хотя я бы этот возраст снизил до 14. А и это где вы можете проявлять свою самостоятельность, где родители с вами уже вынуждены не как наставники работать, а как друзья, товарищи, и работа, начать, ну, выстраивать с вами отношения уже на равных. Да? Это не значит, что вы в 14 лет выросли. Ну, дальше, по идее, мама должна заняться собою. То есть ее внимание, которое раньше было направлено на вас, по идее, все это вместе должно остановиться, она должна замкнуться на себе, научиться жить ради себя. Но, скорее всего, это ей не удается. И поэтому вы становитесь неким таким объектом, э, смыслом, придающим ну, смыслом ее жизни. Она, конечно же, от вас никогда не откажется. Она фактически будет говорить, ну вот я же забочусь. Э, и когда вы говорите, ну мне достаточно, я же уже взрослая, по большому счету вы отказываетесь от услуг мамы. То есть мама перестает быть мамой и становится просто женщиной. Ну вашей там, допустим, близким, доверительным человеком, ну конечно не перестает мамой быть, но она... Перестает быть, ну как, смотрите, а -а -а очень важно, чтобы мама а -а до 14 лет говорила, допустим, дочь или сы и сын, но ну, еще и ребенок использовала, да. Но когда она после 20 дня, года, 20 21 -го года говорит, что это ребенок, то это ну, ни в какие ворота не лезет. Это уже сын, это дочь, это уже не ребенок. Получается, вы тогда можете в инфатильность ребенка запихать. То тогда... Когда вы им предъяв... ну, вы, как взрослый уже, Александр, предъявляетесь маме и ну все, я выросла, вы фактически лишаете смысла жизни мамы. Она никогда с этим не будет соглашаться. И поэтому ну, не ссориться не получится. Теперь, как это сделать аккуратно? А, ну, выставить свои границы, сказать, мама, я вообще как бы ну, выросла, и у меня своя жизнь. Да? Скорее всего, уже там муж, дети, да, раз вы живете это отдельно. Я бы хотела, чтобы мы как-то согласовывали наши отношения, да? Ты не можешь ко мне, как в детстве, врываться в ванную и помыть спинку. Ну, то есть, мне важно, чтобы ты уже спрашивал у меня разрешение. То есть, я уже выросла, мне, у меня существуют мои границы. Мама скажет, что вы ее не любите. Ну, поверьте, вам надо набраться терпения. Мама-то, по большому счету, никуда не денется с подводной лодки. А ей же надо как-то, ну, смысл-то удержать. И поэтому она будет вынуждена с вами договариваться. Но договор еще, пов... ну, по, как бы, как сказать, он будет жесткий. Поэтому вам, прежде чем разговаривать э, с мамой, потренируйтесь. Ну, представьте, что вот, допустим, ну, это мама. Как бы это романтично не звучало. И попробуйте с ней поговорить. Я уже показывал немного раз упражнение «Растяжку» с с сильной стороны, ну, когда вы доминируете, да, по большему счету, мама, я тебе сказала, со мной только раз, разговаривать, э, ну, прежде чем прийти ко мне, или более нежно, да, мамулечка, пожалуйста, звони, когда ты ко мне собралась, согласуется, пожалуйста, и тут в эту сторону, допустим, нежнее, то все жестче, жестче и жестче. Пока вы у себя определенных речевых предикатов не сформируете, да, ну, чтобы речь шла о вас, вы будете волноваться сильно, так, что вы... Замерзнете, заморозитесь, да, скуетесь, такая скованность вас поразит. Поэтому сначала подготовьте тело. Да, а потом уже говорите, мама, граница, граница. Предъявляйте ее и стоите. Ничего другого, ну как бы нет. Я хочу, чтобы ты приходила ко мне только после звонка ко мне. Если я не отвечаю долго, приходи, вдруг, вдруг что случилось. Но если я отвечаю, то мы договариваемся о времени. То есть больше ко мне без предупреждение, ты не появляешься. Вот и, и на этом стоять. Иначе вы и сами не, по, не повзрослеете. И дети-то вашего тоже, ну, то есть не очень полезная идея. Получается, мама жертвует собой ради вас, потом вы будете жертвовать ради своих детей. Ну, и так накопится инерция жертвенности, и в поколении появятся там жертвы. Ну что ж, переходим к следующим вопросам. Алла спрашивает, разница с мужем 20 лет. Он говорит... Готов встречаться, но жениться категорически не хочет. Я теряю время, или он думает, или он отдумается. Смотрите, вопрос ведь в том, алла, сколько лет сейчас вам? Ну, разница в 20 лет, если вам 18, а ему 38. Ну да, тогда надо, наверное, подумать про то, ну, как бы, что да, стоит заводить семью, а если вам 45, а ему 65. Ну, наверное, да. У мужчины будет возникать вопрос, с какой целью вы хотите выйти за него замуж. Поэтому, если вы в возрасте, ну, оставьте эту затею. Конечно, это время, время, время зря идет. Хотя, в любом случае, если он не готов жениться в тех или иных обстоятельствах, я думаю, а вы намерены жениться, то вы теряете время зря. Если вы уже живете, допустим, ну лет там 10-15 вместе, да, он до сих пор не уходит замуж, надо просто тогда понять, что у него там за травма. Этим, ну, скорее всего, надо идти с ним, к психологу, и разбираться, что, что его там травмировано, что он не хочет брать вас замуж. Так что вот, если еще раз давайте резюмируем. Если вы какое-то время живете, то идете к психологу. Если вы э, молодые, или уже в возрасте. Ну, просто молодые тут, понятно, просто за время теряете, а старые, надо понять, а что вы хотите в этом за, замужестве-то. За, за может быть, не зря время теряете, может быть, есть смысл. А если цель выйти замуж, ну, в любом случае, то, конечно, теряете время зря. Вот. Следующий, следующий вопрос. Елена спрашивает, Виталий, что вы думаете о гостевом браке? И браке с раздельным бюджетом. Это вообще семья, а ответ мы получим после минутки рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора. И мы обсуждаем вопросы психологу, который не успели э -э -э, войти в эфир в прошлых передачах. Прозвучал вопрос о гостевом браке и когда бюджет отдельный. И является ли это семьей. Смотрите, э -э -э, надо понимать, что такое бюджет отдельный. Если у, у вас вообще деньги не смешиваются никак и живете вы гостевой брак вообще раздельно, то ни о какой семье, конечно, идти речи не будет. Семья как минимум – это кооператив по воспитанию детей и как максимум обеспеченный себе комфортного проживания. Ну, именно выстраивая отношения. Ну, то есть минимум – это воспитание детей, максимум – это отношения. Если у вас нет фактических отношений, вы живете раздельно. Встречаетесь там, ну, как бы, как во время, как сказать, так, ну, когда девушка с парнем только дружит, дружить начинает, вот да, да, вот такой конфетно-букетный период такой, ну, да, возможно, это, это может привести к браку, но если вы постоянно так живете, то, скорее всего, это не брак, и никакая не семья. Семья – это все-таки совместная, да, ну, грубо говоря, семья. Угу. То есть, получается, семья. Если вас нету, ну, тогда нет семьи никакой. Еще есть брак, когда, в принципе, брак гостевой, ну, бывает, да, что такое люди живут в разных городах. Ну, человек работает в Новосибирске, а другой, муж или супруга, работает в Красноярске там, или в Москве, да, то, конечно же, этот брак вот вместе не может быть. И бюджета там тоже не совсем может быть. Но если в этом месте существуют дети, да, существуют общее пространство, какой-то отпуск, да, какие-то уикенды, то да, и вы принимаете совместные решения о покупках, о воспитании сына да, там, или ну, дочери, неважно, то да, вот это тогда вот семью можно натя назвать, хотя это все-таки ну, с определенной натяжечкой. Про раздельный бюджет. А, вообще желательно, чтобы у мужчины и у женщины были свои карманные деньги. Какой-то бюджет, на ну, как бы, какое-то такое движение. Еда, там, может быть, даже какая-то легкая одежда. А, большие покупки очень часто могут совпадать. Но а, надо понимать, Уровень бю бюджета, да, если бюджет э, превосходит э, семейные траты, и кто-то его несет, он фактически может делать накопление, то это, наверное, э, ну, надо определяться, скажем, в каждой ситуации по-разному. Ну, допустим, мужчина зарабатывает настолько много, что он не хватать то не может, да, э, общий бюджет, он тогда подключается, может ли э, женщина сделать мужчину миллионером, может, если он был миллиардером. Вот в этот момент надо уметь договариваться про этот бюджет. А вообще, ну вот краткий ответ, если у вас э, проживание раздельное, совместных действий нет, ну грубо говоря, кроме секса, э, деньги раздельно, э, никаких, никаких других вопросов вы не обсуждаете, никакая это не семья. Вот. Алина спрашивает, спрашивает приезжала, приезжала в гости к другу в другой город, было много хороших фотографий в соцсетях. И он был не против. Ну, я так понимаю, что вы сделали фотографии и выложили их в соцсети. А потом все, а потом все удалил без объяснений. Что могло быть и как мне к этому относиться? Что это могло быть? Ну, у мужчины, друг, друг которого вы называете, да могла появиться девушка можем, возможно, не было до того, как вы приехали к нему в гости. И когда она появилась, она могла сказать их, ну, как бы, изъять, уничтожить, да, ревность такая. Могло быть, что, ну, друг неуравновешенный, да, и мог иметь такую эмоциональную вспыль, вспыльчивость, да. И в каком-то телефонном разговоре он мог на вас обидеться и как бы будь-то вычеркнуть вас из жизни, да, тем самым удали фотографии. Вот э, сложно объяснить такой поступок на расстоянии, но тем не менее, да, явно, что как, какое-то напряжение в ваших отношениях существует, даже если он об этом вам не говорит. А если перестал объяснять, то я думаю, точно, ну, либо девушка, либо вы чем-то его так задели за живое, и он, как хороший истерик махровый, да, обиделся и все удалил. Вместо того, чтобы побить посуду, да, удалился в фотке. И как вам к этому относиться? Относиться к этому нужно как э, пространство друг, чужого, ну, другого человека. Это не, не вы, не ваше пространство. Вы уж попробуйте так вот, э, отнестись, что это его право, его жизнь, и он с ним волен делать э, все, что угодно. ну Если он, конечно, не, не причиняет там, вред своему здоровью, угрожающей жизни. Все остальное – это его право, его выбор, который вы, ну, по крайней мере, вынуждены уважать. Теперь как с собой-то совладать-то? Вы вроде бы договорились, а он нарушил ваш договор. Ну, как бы, примите себя, что иногда вы договариваетесь в таких вещах, которые вы не владеете, да и договор является фикцией. Ну, жизнь так и так устроена. Если будут сложности с этим принятием и какое-то ну, возмущение внутреннее, ну попробуйте выложить это возмущение на, на, на стул, ну, называется горячий стул. Ну, допустим, вот стул, вот возмущение. И попробуйте это, с этим возмущением пообщаться, ну спросить, а что она хочет вам сообщить. И пересядьте, скажите, я хочу тебе сообщить, что ты больше так не делай. Ну, к примеру, я не знаю, чем она вам будет сообщить, Если не получится, ну, пожалуйста, к, этому, к специалисту, дорога. А если, конечно, вас колбасит. Если не колбасит, то зачем к специалисту-то идти? Не надо. Вот. То есть могло случиться разное. Виктор спрашивает. Помог другу, подруге устроиться на работу. Вот. А она меня обвиняет, что на этом месте потеряла время и ничего не добилась. Что мне, что мне ей ответить? Ну, учтем, что это подруга, да? Потому что если бы ты был ну, просто знакомый, можно бы ответить чуть, чуть, чуть жестче а, Дорогая моя, когда ты объяснила мне ситуацию, в которую ты попала, а я так понимаю отсутствие работы, да, то я предложил тебе некий вариант. Вы же, вот, ну, вы же не заставляли ее, да, по большому -то счету. То есть вы предложили. Подруга э, в этом месте делала выбор. А если она делает выбор, то она вместе с выбором принимает те риски, которые связаны с этим выбором. Понимаете, вот такая риски ее. А, а так она, ну, прямо молодец. Виктор, ты виноват. То фактически это что такое? Это перекладывание ответственности за решение на вас. Ну, об этом надо сказать, что, дорогуля, я тебе дал возможность. Ты воспользовалась. Принесло тебе это удовольствие, не принесло, это уже вопрос твой. Во-первых, еще неизвестно, как ты на работе проявляла, да? Тебе устроили, ты сидишь так, хорошо, что, может, еще и не уволились, да? Потеряла время. Вот когда она и шла на работу, она вообще о чем думала? Она же планировала как-то проявиться, обозначиться, да, как-то там вырасти, может быть, карьерно Она приходит, этого не происходит в течение двух лет. Через она два года ждала? Ну, не происходит ничего через полгода. Ну, бери манатки, да иди на все четыре стороны. Ищи себе другую работу. Так что, Витер, я вот очень так, э, не играете ли вы в мат Терезу, а то чревато последствиями судьба такая-то, как говорится, закидает камнями. Вот он первый камень уже прилетел. Поэтому подумайте, вот вы предлагаете, а выбор всегда за человеком. И всегда удерживай ответственность на человеке. А не присваивайте чужую ответственность себе. Вероника спрашивает. Затянула суета, беготня, обязанности, работа. Как вырваться из замкнутого круга? Не могу понять, чего хочу я сама. А где я настоящая? Устала. Ну да, Вероника, судя по тексту, тоже видно. Такие, ну прямо короткие, да? Зачем разворачивать ситуацию? Ну что ж, я думаю, что надо обратиться к бессознательному. сознание это уже зашорено. И бессозн... ну, хорошие такие упражнения – это письма себе и 100 желаний. А вот как они выглядят, из письма себе и 100 желаний, мы как раз с вами узнаем после минутки рекламы. Значит, мы выясняем как понять себя, найти себя настоящего и уйти от суеты, которая настигла человека в жизни. Вероника, одним использующим способом, это 100 желаний, да, попробуйте ну, сначала создать список. То есть создаете список 100 желаний. Он должен быть фактически ну, 100. Теперь каждое желание... Вы можете визуализировать, дать некую картинку. Ну и так на, на каждое. А сделали картинку, э, сделайте дату, цену, место. И дальше важно, ваши отношения и переживания. Что значит переживание? То есть вам фактически, Вероника, что нужно-то? На каждое желание составить некий такой, как будто бы видеоролик. Именно с вашим участием. То есть не просто вы представили, допустим, там машину, сиреневый кадиллак. А как вы едете в этом сиреневом кадиллаке? По какой дороге вы едете? С кем вы едете? Какая музыка звучите в колонках? Как ветер обдувает ваше лицо? Какая погода? Какая, как, как окружение, да, как оно выглядит? Это лес, это море. То есть очень важно создать вот некий видеоряд ваших желаний. Когда вы эти желания напишите, то ваше бессознательное будет выдавать некоторые правила, от которых вы говорите: не, это точно не хочу. Вот это точно не хочу. И этого тоже не хочу. Вы начнете отказываться от, от ненужного, потому что есть, есть э у нас у всех этих людей, да, есть такой феномен, когда мы начинаем то, то, то и то хотеть, понимаете? Сначала мы хотим одну игрушку, потом мы хотим две игрушки, потом мы хотим много игрушек. Этот феномен очень проявляется, вот, допустим, видно, как дети играют. И один хочет, дай мне машинку. Потом после машинки говорит, дай мне куклу, отдай мне вон то, отдай мне колесо, отдай мне домик. И начинает это все себе заграбастывать. Ну, вот так мы устроены. А, важно сейчас отделить зверну от плевел. А, Теперь письма себе. Вы пишете, дорогая моя Вероника, хочу получить то-то, то-то, то-то, устал от этого, от этого, от этого. Ну прямо описывайте то, что вы тут очень кратко написали, описывайте сюжетно. Пересаживайтесь, через неделю фактически на другом стуле пишите ответ. Ну как будто бы вы подруга Вероники. И говорите, дорогая моя Вероника, вижу, что ты. И некий такой тезис э, с такой конструктивной критикой. Но конструктивная критика существует не в как правильно сказать, не в оцелующих э, суждениях, да? типа мне нравится или не нравится, хорошо или плохо, замечательно. Это, это все нужно, но это не, не целостная картинка. Важно, чтобы в конструктивной критике содержалась некая ваша, э, а что можно сделать, какие шаги можно предпринять. Ну, есть еще упражнение 120 лет, но я думаю, точно, вот я сейчас уже не успею, так ну, погружаться надо в упражнения. Ну, два этих сделайте, и вы уже обнаружите, что э, вы в своей жизни делаете лишнее, от чего нужно отказаться, чтобы успеть отдыхать. И очень часто, кстати, да, вот в этих желаниях есть все, кроме отдыха. Есть работа, работа, работа, а смотришь, а где здоровье, а где семья, а где отношения, а где отдых, а где хобби. Нету. Ну, вот, Напишите, у вас начнет прояснение. Так, Андрей, после свадьбы прошло две недели, и я понял, что не люблю жену. Ух ты. Жить с ней не хочу, помогите, что делать. Так, Андрей, ну, любовь я вам точно вернуть не, не, вернуть не могу. А, ну, разводиться чего делать-то? Портить себе сейчас жизнь и жене? Это прямо, ну, ну не честно, ни по отношению к себе, ни к, ни к жене. Разводиться, как бы, вот так вот, банальный ответ, разводитесь. Анжелика, всегда ли надо говорить человеку правду и лишь, и, или лишь и лишить иллюзии. Или лучше не лезть ни в свое дело, пока не просят. Анжелика, смотрите, если поведение человека связано а, с нанесением увечия либо ему самому, либо вам, а, ну, либо он создает такую напряженную обстановку, от которой вы хотите избавиться, то он создает вам реальный дискомфорт. Вот о своем дискомфорте вы можете сказать. Дорогой Виталий, ну-ка прекрати там вот, ну, палками горячими размахиваться, да, и, ну, и... А если человек, это вам дискомфорт не вызывает и не угрожает ва вашей жизни, то правда лучше вот пока не просит, ну, ну не лезь со своим мнением. А, не, не факт, что ну верное это раз. Если даже она, ну, подруга, допустим, купила платье, да, оно вам не нравится, решили, что на ну, на крови сезло. Это ее платье, ее выбор и ее судьба. Вот. Вы можете косвенно об этом только сказать. Ну что ж, а на сегодня это все. Вопросы мы сегодня прямо успели, исчерпали, рассказали. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч. И смотрите нас на, на приложении Пирс ТВ.